Сломанная лапка ожерелье где дыма. Как Давай. вы читаете ситуацию? Давай. Ну я все сказала. Конечно. Поехали. Всем привет, ребята. Вы на канале Видео Baby и сегодня будет видео, что в моем айфоне. Вы очень давно просили это видео, и наконец-то я его решила снять. Как вы уже знаете, у меня iPhone 5s, который папа мне подарил на день рождения. Я думаю, все видели это видео, а если нет, тогда оно называется «День рождения Леры. Рэп для дочки». После просмотра этого видео обязательно посмотрите. Ну что, начинаем! Вот так вот выглядит первая страничка моего iPhone. Те приложения, которые бы я хотела бы выделить, это фотографии. Я очень люблю фотографироваться в школе и с друзьями. Вы можете видеть это на моих фотографиях. Следующее приложение – это часы. Ребята, посмотрите, сколько здесь будильников. Так как я не могу встать с первого раза, мне приходится их просто бесконечно. Следующее приложение — это соцсети. ВК. Вот моя страничка. И не надо в комментариях писать, почему написано, что тебе 88 лет. Я думаю, вы и так знаете, что мне не 88 лет, потому что просто в ВК можно регистрироваться с 14-16 либо 16 лет. Так как мне только 13, я не могу поставить свою дату рождения. И как вы видите, у меня уже половиной тысяч сообщений, непрочитанных сообщений. И так как я не могу на них ответить все, мне пришлось закрыть личку. Следующее приложение это Instagram. Не забудьте на него подписаться. Ссылочки в описании. Итак, мы переходим на вторую страничку. У нас напечат. Я очень люблю у него фотографироваться, потому что там куча крутых масок. И я думаю, это прикольно. Итак, давайте посмотрим несколько масок. Например, это Японка. Мне нравится очень... Вот этот вот снап, потому что, мне кажется, он очень милый. Сердечки. Бурничок. Давайте сделаем фотку. Так, сохраняем. И переходим к следующему приложению. Следующее приложение – обои. Я скачала это приложение, чтобы выбрать себе крутую картинку на телефон. Давайте посмотрим, сколько картинок в этом приложении. Мне кажется, такие картинки понравятся каждому. Следующее, это у нас будет игра, называется Clash Royale. В этой игре нужно собирать карточки, а после этого использовать их в боях. Давайте же посмотрим. Вот. Кто играл в эту игру, знает, что здесь нужно э, прокачивать себе арену. У меня на данный момент шестая арена. Вот карточки, которые у меня пока что есть на данный момент. И также здесь можно проходить разные квесты, и за это тебе будут давать награды. Следующее приложение называется Offline. Это приложение существует для того, чтобы слушать музыку Offline, особенно на айфонах. Потому что, как вы знаете, на iPhone только через компьютер. А это довольно-таки невесело. Следующее приложение — это игра, называется «Газфорг». Суть этого приложения в том, что вы играете в него с друзьями. Друзьям нужно объяснить, что написано на телефоне. То есть вы приложиваете колбу, вот, допустим, я выбираю вкладки «Животные». Вы должны приложить устройство колбу, а вашим друзьям нужно объяснить, что там написано. «Газель». Да. Нет, ты, ты не слово должен говорить, ты должен объяснить, как, какими-то жестами, либо какими-то словами. Ну, фиг его знает. Рогатая какая-то, бегает. Рогатая животные. Бегает с рожками маленькими. Ну, допустим, если вы угадали, вы должны сделать вот так. А, ну давай, сейчас вот я тебе объясняю. Давай. Ну, такой, короче, блин, пердит. Ну, он пердит и воняет. Нет. Не... А, да, это скун же точно. Блин, я перепутал. Нет, это енот. Даже я не угадал. Это енот. Е... Выделяйся вот так. А, это енот, это я ошибся. Ладно. На этом вы поняли суть игры. Мы переходим на третью страничку. На этой страничке у меня все разложено по папкам. И давайте же начинать. Первая папка это те приложения, которыми я не пользуюсь. Вторая папка называется вокал. Эти приложения связаны с музыкой. Например, первая это пианино. Я его скачивала для того, чтобы играть. Потому что когда я ходила на вокал, меня учили играть на нем. Вот я сейчас покажу. Так как я не помню никаких мелодий, к сожалению... Ты игрок, я офиген, короче. Но это было полгода назад. Я не помню. Следующее приложение — это Sing. В этом приложении вы можете петь с друзьями, либо с другими пользователями. То есть вы выбираете песню и поете себе сколько вам угодно. И следующее приложение — это Shazam. Я думаю, это приложение знают все. Оно существует для того, чтобы распознавать музыку. Давайте я вам покажу, как оно работает. Я сейчас возьму папин iPhone. Вот. Включаю Shazam. И мы попробуем угадать, ли Shazam нашу песню, как дура плачет. это Шазам узнал нашу песню. Я думаю, это круто. Итак, открываем следующую папку. Она называется интернет-магазины. Здесь у вас три приложения ⁇ Джун, Олекс и Ютюк. Я их открывать не буду, так как, я думаю, вы их знаете. Следующая папка ⁇ это школа. Эти приложения я скачала для школы. Они мне помогают в учебе и в выполнении домашних заданий. Если вы хотите отдельное видео для того, чтобы я сняла школьные приложения. Ставьте лайки! Следующая папка фото и видео. Первое приложение Layout. Это приложение для того, чтобы создавать коллаж. Вы выбираете несколько фотографий. Мы, допустим, возьмем эту, эту, и которую мы сделали в Старчате. И выбираем любую, которую хотим. Допустим, вот эту. И меняем, как, как хотим, и делаем всякие эффекты. Можно сохранить. И все, у нас уже есть коллаж. Следующее приложение Бумеранг. С помощью этого приложения можно создавать короткие видео. Вот я вам сейчас покажу. Примерно это выглядит вот так. Вы сейчас видите на экран. Сохраняем. И идем дальше. Следующее приложение мьюзикли. Вот наша с папой страничка, можно так сказать. И давайте откроем... Вот oh, oh. Я думаю, каждый из вас знает это приложение, и о нем рассказывать не нужно. Мы переходим к следующему приложению. Оно называется Candy Camera. Это обычная камера, но в ней уже можно делать разные эффекты с фотографиями и куча разных приколов. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим. И можно выбирать фон. Там, это фотографии сейчас. Вот выбираем любой фон, который нам нравится. Давайте сделаем фотку. В общем, все на ваше усмотрение. Итак, следующее приложение это называется Color. Полное его название Color Switch Суть этой игры заключается в том, что у нас есть, допустим, замочек Можно там шарик выбирать, все, что вы хотите И нужно проходить по цветам Главное не попасть на другой цвет Или не сбиться Итак, следующая игра называется плитки. Сейчас я вам покажу Нужно играть любую мелодию, которую вы выберете И не сбиться И набрать как можно больше очков На концовку видео я бы хотела похвастаться, мне папа подарил вот такую вот колонку GBL это оригинал, на не проницаемая и от нее можно заряжать телефон И также она на блютузе Так как я очень часто слушаю музыку, а на телефоне звук, хоть это и iPhone, но все равно лучше на колонке Так что я думаю, с ней будет удобно Включим Такой прикольный звук Давайте включим песню Сломана лапка, ожерелье, где я Вообще, я думаю, вы поняли звук этой колонки Она очень громкая И так как я думаю, когда я пойду в школу с ней В школе будет дискотека на два этажа <laughs> Так что готовьтесь Но Она на самом деле мне очень нравится Особенно цветом Синий цвет, я думаю, он очень прикольный то вот так вот она выглядит. Ну что, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. И если оно вам понравилось, ставьте пальцы вверх. И также пишите, какие видео вы еще хотите. Ну что, ребят, до нового видео, до нового рэпа и всем пока! Как вы знаете, у меня iPhone 5s, который папа мне подарил на день рождения. Если вы не смотрели этого видео, то значит, приходите по ссылке в описании, которые папа оставит для вас. Ну, папа. Не, не надо. Как отключиться ситуации? Давай! Ну, я все сказала. Конечно. Поехали! Какой, слышишь, папа оставит. Куда поехали? Ну как, на Мальдивы. А давай на бали лучше. Давай на бали. Когда мы снимали, не стучали. А нам мешали, типа стучали. Я откуда. Ну, не стучали. Думаю, ничего постучали. Я не против. Песа, арочка будет. Не, нам реально соседи стучали. Не стучали? Стучали. Когда мы снимали еще. Стучат, блин, на мусорам стучат. Они стучали. Они стучали. Давай, поехали. <свист> стукачи стучали. Мусорам. Да. Давай. Ну скажи, стукачи стучали мусорам. <свист> стукачи стучали мусорам. <свист> а, ты не Смотри, стукачи стучали мусорам. <свист> стукачи. Что <свист> <Шо>, не, <выгадай? свист> не снимаешь? Не, я еще не снимаю. А что снять? Давай. Столько чисто чали мусорам. Тебе стыковать. Столько чисто мусарам. мусорам. Столько мусарам. чали мусорам. мусарам. чисто чали мусорам. Стукачи... Все, ты проиграл.